Привет! Сегодня мы с вами приготовим вот такое простое и вкусное блюдо под названием дымляма. В большом количестве масла обжариваем говяжье мясо до золотистой корочки. Добавляем зиру. Солим, перчим по вкусу и выкладываем лук. Все ингредиенты будут выкладываться слоями друг на друга. Лук солим, перчим. Следующим слоем выкладываем морковь. Каждый слой хорошо солим. Добавляем перец, помидор, картофель и капусту. Опять солим, добавляем зелень, перец, зиру и чеснок. Заливаем холодной водой и доводим до кипения. Убавляем огонь, накрываем крышкой и варим час-полтора. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Всем спасибо за просмотр и удачного приготовления!